Приветствовать вас на, Питер буквально на Петербургском этапе о веб-доступности. Здесь мы обмениваемся опытом и делаем интернет удобнее для всех. Спасибо, что пришли сегодня сюда, чтобы больше узнать о доступности. И спасибо замечательным спикерам, потому что без вашего опыта и ваших докладов этот этап бы просто не состоялся. И, конечно, спасибо за Симраш за то, что предоставили нам эту площадку. Если у вас есть какие-то вопросы про симраж, то можете обратиться к Яне или Маше. Они вам обо всем подробно расскажут. Да, Потом они работают здесь. И мы хотели ввести новую фишку, использовать стикеры, если кто-то не хочет фотографироваться. Ну и будем сейчас это не зашло, но в следующий раз попробуем это получше объяснить, потому что фишка интересная. Да, но если кто-то просто не заметил, что стикеры есть на фоне а, и не хочет фотографироваться, вы можете их на себя приклеить, и если вы увидите человека с таким стикером, то пожалуйста, не фотографируйте его. Также, чтобы всем было комфортно, у нас есть нормы поведения. Вы, скорее всего, уже читали их во время анонса, но на всякий случай напомню. Мы против дискриминации и оскорбительного поведения без исключений. Короткая версия норм сейчас перед вами. а Полную можете прочитать по ссылке. И если видите, что кого-нибудь оскорбляет или оскорбляет вас, пожалуйста, сообщите нам. Вы можете сообщить нам лично. Я Света, это Таня. Да. Либо по телефону или через Телеграм. Первый докладчик приехал к нам из Германии, он начал заниматься веб-разработкой еще в школе, когда все встали на таблицах и активно поддерживали интернет-эксплорер-6. Сейчас он работает в Мюнкене с фронт-энд-разработчиком, выступает с докладами по всему миру и очень любит доступность. Встречайте Сергея Григера. Okay, всем привет еще раз. Меня зовут Сергей Инкригер, но перед тем, как я начну, хочу сказать одну маленькую вещь. Лет пять назад среднестатистический разработчик понимал доступность на уровне давить теги к картинкам, какие-то описания, что-то еще. В общем, очень примитивные вещи. А сегодня мы собрались здесь, чтобы обсуждать, как лучше тестировать вот так или по-другому, и как лучше создавать сложные интерфейсы и так далее. Очень мне понравилась эта инициатива иметь в Питере, да я думаю, даже и в России такой специальный этап у доступности. Поэтому давайте немножко поаплодируем организаторам. Отлично. Ну и начнем. Как я сказал уже, меня зовут Сергей Клигер. я работаю фронтентом, разработчиком в компании Sina Это, наверное, одна из самых больших студий в Германии с офисами в Берлине, в Гамбурге. Франкфурт, Франкфурте, Мюнхене, откуда я приехал также в Прайер. Мы разрабатываем веб приложения для различных компаний, как Альянс, Ауди, BMW и многих других. А Помимо фронт разработки я очень активно интересуюсь темой веб-доступности, и это то, о чем мы сегодня будем разговаривать. А, в своей практике мне удалось подготовить несколько проектов к а, теста по доступности уровня двойной А. И я, наверное, могу сказать, что я чуть-чуть в этом разбираюсь, поэтому я приехал сюда сегодня просто поделиться тем, а, что я знаю, как какими-то знаниями, которые я за все это время накопил. И говорим мы сегодня будем про Ари. Можешь ли понять, ну, те, кто знает, что это такое? Я говорю, примерно. Меня это сильно радует. Наверное, процентов 70. Это очень здорово. Если кто-то не знает, ария расшифровывается вот таким длинным и непонятным словом Accessible Rich Internet Applications, которое на первый взгляд может вообще ничего не сказать, поэтому мы не будем на, на это имени концентрироваться. Давайте я вам вкрат, вкратце объясню, что такое ария и вообще зачем а, нам она нужна. Ария это свод неких правил, а, рекомендаций. А, это может быть мы можем назвать это как фреймворк, по которому а, технологии, такие как ScreenReader, Bright Display и разные другие технологии, которые используются пользователями, пользователями с ограниченными возможностями. Так вот, это ария, этот набор правил, по которым эти технологии берут информацию с веб-страниц и переводят ее на свой специфический язык, например, они не могут демонстрировать картинки, скринридеры все произносят словами, поэтому ария как раз описывает, как должны скринридеры читать страницу и переводить всю информацию в текст. И возникает вопрос, а зачем нам это все надо и как мы можем это использовать? Еще один вопрос к вам. Кто из вас пользуется javascript ежедневно, прямо каждый день? процентов 50. А теперь оставьте руки те, кто пользуется только javascript -ом. И ничем другим, ни HTML-ом, ни css -ом. Ни одной руки, и вот ровно, поэтому я сегодня не приехал в в сегодняшнем понимании фронт end разработчик – это такой человек, кто знает, что такое React, Angular, пишет сложные приложения и так далее. И все это чаще всего увязывается с JavaScript, но это не совсем так. Кроме JavaScript существует еще две технологии. Фронтенд это про три технологии – JavaScript, HTML и CSS. HTML – за разметку, CSS – за стиле. И чтобы создавать доступные интерфейсы, нам нужно как разработчикам знать три эти технологии – не только JavaScript, и, э, как правило, доступные интерфейсы это больше про разметку, а не про JavaScript. И сегодня, мы, сегодня мы об этом будем говорить. Сегодня я вам расскажу пять вещей, которые вы, если вы не знали, вы узнаете про ARIA, которые вам необходимо знать э, и использовать каждый день, чтобы создавать доступные э, интерфейсы. И начнем мы с вещи номер один. Самая, наверное, смешная. Не используйте ARIA, если хотите создать доступный интерфейс. Как правило? Может быть, в процентах 80. Если вы напишете правильную разметку, никакой арии не понадобится. Технологии такие как скриндеведер, они умеют расшифровывать нативные HTML-элементы. Поэтому, если вы знаете, как не сломать хороший HTML, идите этим путем. Давайте посмотрим на два примера. Что мы сейчас видим на экране? Кто-нибудь может просто коротко сказать? Две кнопки. Точнее две кнопки. И а, фишка вся в том, что эти две кнопки делают одно и то же. Ну, здесь написано «Войти», на самом деле мы ну, входить сегодня никуда не будет, это просто для примера. Но на самом деле эти элементы выглядят как кнопки, и вы знаете, что это кнопки. А на практике, если я кликну каждую из них, они видно что работают, какой-то интерактив происходит. В данном случае неважно, какой. Но проблема вся в том, что первая кнопка, которую вы видите, Совершенно невозможно пользоваться, например, со скринридерами, потому что она написана на очень плохом чтеннале. Эта кнопка — это обычный диф, раскрашенный как кнопка, и а, обработанный JavaScript — тонкая кнопка. То есть ничего нативного там нет, просто выглядит как кнопка. И казалось бы, что а, чего может быть плохого, но я думаю, вы все а, это знаете, что кнопки — это лучше, чем диффер, когда нужно а, что-то кликать, потому что кнопки — это гораздо больше, чем стили. Смотрите, мы можем, чтобы улучшить нашу первую кнопку, добавить к ней некие арии атрибуты, о которых мы поговорим чуть-чуть позже, но даже это не сделает, не решит проблемы, потому что кнопка это не только как она выглядит, кнопка это и про фокус менеджмент, кнопка это и про активная кнопка, или неактивная кнопка, или контекстное меню, когда вы кликаете правой кнопкой мыши, это очень сложно, и некоторые из этих а, вещей вы даже не сможете воспроизвести а, с обычным видео, как, например, контекстное меню. А решение здесь простое, использовать кнопку и э, жить спокойно, потому что кнопка стилизуется очень здорово, немножко больше CSS вам понадобится, но это не проблема в современных браузерах. И тут вы смело можете мне сказать, ну, что ты нам говоришь, каждый знает, что кнопка это лучше, чем диф, мы никогда не используем сетивами, правильно, потому что, вижу кнопки, правильно? На самом деле не очень правильно потому что вот живой пример кнопка входа в google которая никакая не кнопка это огромный набор дивов спанов и всяческих других элементов которые имитируют кнопку а более того все эти разношерстные элементы упакованы в айфрейм и доставлены на вашу страницу но по поводу айфрейма я наверное не буду спорить потому что это сложная кнопка она наверное должна быть какая-то изолированная может быть даже и в iframe, но Скажите, кто помешал а, Google-разработчикам положить а, весь этот контент в обычную кнопку? И тогда проблемы были решены. На самом деле, я пробовал а, пользоваться этой кнопкой со скринридером очень сложно. Если вы не знаете нюансов, вы просто не сможете это сделать. Это была вещь номер один. Вещь номер два. Нам нужно понимать, что такое роли, и знать, как они работают. Роли — это о, о том, что это за элемент. Когда мы переводим... А, Содержимое страницы в текстовый вид скринридером и другим технологиям надо понимать, что это за элементы. Они должны знать, что а, элементы себя представляют. Давайте посмотрим на небольшой пример. Тут мне понадобится ваше участие. Что вы сейчас <coughs>, видите на экране? Список. Элементарно. Есть список, и не просто список, а список, который содержит в себе некие элементы списка. Просто идем дальше. Что сейчас? Тоже список. Кто это сказал? <смех> Спасибо вам огромное, потому что всех предыдущих раздавцы с этого доклада все сказали, это какая-то строка. На самом деле это тоже список, и не важно, как этот список. Извините. И не важно, как этот список выглядит, вертикально, горизонтально, с точками без точек, это все равно список, потому что по названиям мы понимаем, что эти элементы, они как бы принадлежат к одной группе, потому что вот элемент один, элемент 2, элемент 3, стоящие вместе, ну, наверное, они как-то вместе живут. Да? Идем дальше. Что сейчас? Список ссылок. Я очень рад, что многие это понимают, потому что это не просто ссылки, это список ссылок, загруппированных определенным образом. То есть есть, опять же, список, и внутри него единичные отдельные ссылки. А как сейчас? Список ссылок. С одной стороны, согласен, процентов на 30-40, это не просто список Видео. ссылок. Навигация. Это может быть меню, это может быть навигация, в любом случае это то что нам помогает переходить со страницы на страницу, и мы это знаем по контенту, но давайте представим, как пользователи, кто не видит экрана, воспринимают это все. Это все будет список ссылок, если вы поместите какой-то непонятный текст в эти ссылки, то никто ничего и не поймет. Решением этой проблемы будет просто назвать этот элемент. Не обязательно этот конкретный элемент, но, в общем, он должен быть понятен скринридером. Мы можем либо назвать навигация сам список, либо вернуть его в соответственный элемент и это поможет скринридерам понять, что вот эта группа ссылок, она не просто группа ссылок, которая находится в тексте, она помогает переходить со страницы на страницу. И решается эта проблема очень просто. Мы могли бы что-нибудь придумать с самим списком, но это не совсем правильно. Мы оборачиваем специальный тег, который уже давно существует тег nav и все работает, скринридеры будут произносить то, что надо, и мы сейчас это проверим с реальным скринридером. Сразу скажу, что nav – это, наверное, не единственное решение здесь, но самое лучшее, потому что мы могли бы использовать какие-то другие aria-атрибуты, например, роль navigation, но раз есть такой тег, почему бы мы не должны его использовать. И вот реальный пример. Вот та навигация, которую мы видели. И сейчас я включаю скринридер и попробую Найти эту навигацию на странице. Функция его вот, включена в Safari. Пример? Смотрите, есть специальный инструмент, который помогает мне передвигаться по разным элементам. Он называется ротор. Меню ориентиры. И вот мы видим, что есть навигация в списке. Нажимаю Enter. Просмотрим link на главную. И переместились. То есть, смотрите, у нас есть ссылки, которые помогают нам перемещаться по странице. Мы сделаем из этих ссылок навигацию, которая не только видимая для нас, но и для тех, кто экрана не видит. Очень полезно, для, очень полезно при навигации по странице. Еще один маленький пример. Вот прототип некого сайта, например, блога. Да, есть какой-то какая-то картинка сверху, опять же ссылки и какой-то другой контент и это не просто контент, который мы можем вывылить на страницу друг за другом хотя ча чаще так и бывает мы можем разделить технологические части определив шапку, главный контент, подвал навигацию, о которой мы сегодня уже говорили и блок пост. Да? и все это тоже можно делать при помощи обычного HTML, что подтверждает правило номер один не использовать специальных Атрибутов. Сверху вы видите специальные атрибуты, которые мы могли выбирать в диву. И все бы заработало очень здорово, но зачем нам это надо, если есть специальные элементы? И я заранее прошу прощения, наверное, каждый человек, кто говорит про доступность, упоминает это все, но я думаю, это все-таки здорово лишний раз сказать. Как насчет сейчас? Что вы видите на экране? Офигенно контрастная кнопка. Офигенно контрастная кнопка. Раз, что еще? Список элементов. список элементов согласен. Наверное, та же навигация. Есть список ссылок согласен, но это не все. Здесь есть один элемент, которого мы не видели и который явно выделяется. Здесь мы подошли к вещи номер три. Чтобы понять, как работает ARIA, нам нужно разобраться в состояниях и свойствах. Состояние и свойства – это то, что определяет, что элемент делает. То есть, смотрите, когда скринридер читает нашу страницу, во-первых, он должен знать, что это за элемент, который э, в фокусе сейчас, или который, э, на который сейчас переместился пользователь, а также нужно дать пользователю понять, что этот элемент делает, и в большинстве случаев это сделать нетривиальная задача. Ну, смотрите, вот наша навигация, как мы можем назвать первый элемент, которого мы еще не видели, который вот выделен как-то? Активный. Активный, согласен. Может быть, выделенный, может быть, какое-то еще слово подойдет, но, в общем, это элемент, на который сейчас сфокусировано внимание. В данном конкретном случае для Ария этот элемент понятен как текущий элемент, и я объясню почему, потому что это навигация по сайту, да? И эта ссылка, скорее всего, когда мы ее видим, покажет нам, что сейчас мы находимся на этой странице, если мы перейдем на следующую ссылку, например, о нас или на ссылку «Контакты», эта ссылка и станет активной. И мы называем ее не активной в данном случае, а текущей я сейчас объясню, почему. Включаю Screen Reader и пробую, как это все работает. Функция его зоны включена в Safari. Навигация? Вот, вот представляете, мы с вами на сайте и мы хотим переместиться на а, панель навигации. Ищем ее на странице. Меню ориентиры. Навигация. Просмотренный плинг на главную. Ваша текущая позиция на экране. Просмотренный плинг на главную. Ваша текущая позиция на экране. Плинг. Чтобы нажать эту ссылку. Извиняюсь. Окей. То есть мы видим, что скрин reader также читает а, все ссылки. И сейчас, Линда. секундочку, попробуем все-таки, чтобы он произнес а, текущая страница. Текущая страница просмотрена линк, на главную. А, что и требовало сказать. Смотрите, когда пользователь переходит на эту ссылку, это не просто ссылка, которая говорит нам на главную. Это скринридер произносит, что это ссылка, которая сейчас выбрана, текущая страница. Он также говорит, что это просмотрено. Мы не говорили про это состояние, но это тоже есть. То есть ссылки могут быть, которые вы уже посещали, которые вы еще не посещали. И также он говорит текст, и также он произносит навигация. И это здорово, потому что мы добавили, мы обернули всю эту навигацию специальный тег nav, и reader знает уже, что произносить, потому что это все знакомо для него. И таким образом, когда Screenreader пользователи будут перемещаться по ссылкам, сразу будет понятно, что вот эта ссылка, она не простая, а она текущая ссылка. Функция услуга выключена. Визуально мы это видим при помощи выделения черным цветом. Screen reader это говорит словами. Решается это все при помощи одного атрибута Area Current со значением page. Сразу скажу, что page это не единственное значение в Area Current, но в данном случае мы перемещаемся по страницам. Мы использовали page. Давайте еще посмотрим один пример. Что вы сейчас видите? Табы, вкладки, как мы можем это назвать. Ну, в общем, какой что-то такое. Если мы попробуем перевести этот контент, который мы сейчас видим на странице, на язык скринридеров, получится вот что. Есть список вкладок, которые расположены друг с другом, они э, сгруппированы. Есть отдельная вкладка, их три, которая представляет какой-то э, элемент, по которому можно кликнуть. И, который откроет контент. Контент это следующий элемент, который мы видим, на языке ARIA это называется панель. Но это еще не все, потому что с, э, вкладки, которые мы видим, те табы, которые здесь есть, три штуки, они не все одинаковые, есть две Париж и Мадрид, которые выглядят одинаково, есть Лондон, который сейчас выбран. И это уже не текущий элемент, это уже выбранный элемент на языке ARIA, потому что, ну, в общем-то, логично. Мы кликнули и выбрали этот элемент из списка. А также каждый контент привязан к ко отдельной вкладке. И можем сказать, что вкладка помеченная, контент помеченный самой вкладкой. Давайте посмотрим, как это работает на практике. Включаю скриндридер и пробую воспользоваться этими вкладками. Функция Google Яндекс включена в Safari. Пример. Перемещаюсь на первую вкладку при помощи Tab. Лондон выбрана ТЭП. Один из европейских городов ТЭП-группы. И, девушки, и, и сказал нам ту информацию, которую мы должны знать. Во-первых, это вкладки. Во-вторых, это не просто вкладки, а три вкладки, сгруппированные друг с другом. Также он сказал, что эта вкладка выбрана. И прочитал, соответственно, название самой вкладки и название э, группы вкладок, которые мы тоже дали. Здесь его не видно, но оно тоже существует. Пробуем перемещаться по э, вкладкам. Париж тем 2.3, Мадрид тем 3.3. Мы переместились на третью вкладку, кликаем ее при помощи скринридера «Просмотреть выбор темп 3.3». И сразу же забыл сказать, вы видите, что я сейчас пользуюсь скринридером, если кто-то из вас не умеет, а точнее кто-то из вас Скорее всего, некоторые из вас умеют пользоваться этим э, инструментом. Вы не должны сейчас понимать, как я это делаю. Главное, понять идею, что скринридеры воспринимают наши страницы немножко по-другому. Вот я кликнул на Мадрид, скринридер сказал, что я нажал что-то, и сейчас эта вкладка выбрана. Вот ровно это мы и пытались сделать с нашими вкладками. Функция в основном выключена. То вкладки сейчас доступны для скринридеров. Я не буду вам показывать весь код, который я использовал, чтобы написать эти вкладки. Просто скажу, что мы использовали роли, различные роли для таб для таба, для таб панели Это было все шаг номер два да, роли. А также мы использовали свойства состояния, например, selected, controls и area labeled by. И вот при помощи этих нехитрых шести атрибутов с разными значениями мы сделали из обычных вкладок доступные вкладки. Ничего сложного. Идем дальше. Вещь номер четыре, которую нам нужно знать, это доступное описание. До этого момента мы говорили, что скринридеры нам что-то произносят. Такое вот, доступное описание, это то, что конкретно услышат пользователи. И надо сказать, что это на самом деле очень большой раздел в потому что то, как скринридеры должны интерпретировать страницу и что в результате этого должно произноситься, это не тривиальная вещь и это, в общем, много информации. Я вам покажу несколько примеров, чтобы вам понять, как, различ... как может различаться описание в разных случаях. Снова вопрос к вам, видите кусочек кода, что вы думаете скринридеры произнесут, когда пользователь переместится на этот код? Да, параграф, на самом деле параграф, слово параграф может быть произнесено, может не, зависит от разных скринридеров, но в общем идея такая, что текст, будет произнесен. Как насчет сейчас? Кто думает, что скринридер будет читать текст, который добавлен при помощи псевдоэлементов? Поднимите руки. Два, три. В общем, не так много. Кто думает, что скринридер будет игнорировать этот текст? Извините, ребята, текст будет примерно такой скринридер прочитает. Если там будет какая-то картинка, скринридер будет игнорировать. Если там будет текст, скринридер прочитает и не просто прочитает, он добавит текст перед э, контентом параграфа и причем, смотрите, не, не будет, э, как это сказать, не будет пробела. То есть, если у вас будет одно слово длинное, скринридер так его в одно слово и прочитает. То есть, если у вас есть какой-то текст в псевдоэлементах и вы хотите, чтобы он стоял перед или после текста основного текста, вам нужно будет добавлять пробел, скорее всего, в самом контенте в CSS. Идем дальше. Интерактивный элемент. Что скринридер сейчас произнесет? На самом деле он не произнесет ничего, потому что тот текст, который написан после чекбокса никак с самим чекбоксом не связан. А вот если мы обернем этот чекбокс в тег-лейбл, что нам не стоит ничего, потому что лейбл сам по себе на стиль не влияет, его можно стилизовать как угодно, то Screen как раз прочитает текст элемента. Еще один вариант. Очень часто используется, мы в кнопках используем иконки, Ну на каждом шагу. Что должен произвести скринридер? Ну, варианты есть разные. Писание картинки, кнопка, ничего и так далее. На самом деле э, зависит от скринридеров, но по спецификации, которая э, прописана на специальном сайте, скринридер не произнесет ничего. Есть более умные скринридеры, есть менее умные скринридеры. Они будут, варианты будут разные, но э, во всяком случае текста никакого не будет, потому что мы так не захотели. А вот если мы добавим альтернативный текст, например, картинки, что в нашем случае не имеет никакого смысла, но если мы так сделаем, просто гипотетически, то скринридер как раз прочитает э, то что находится внутри. То есть находит элемент, который возвращает какой-то текст и произносит его. Но это не наш вариант, потому что правильный вариант будет добавить на эту кнопку описание при помощи Area Label и скрыть картинку от скрин-лидеров вообще при помощи Role presentation потому что иконка в кнопке значение имеет только для тех, э, для тех людей, которые кнопку видят. Если человек не видит кнопку, и эта кнопка э, э, не видит картинку внутри кнопки, скорее всего, эта картинка может даже и не так важна, как то, что эта кнопка делает. То есть мы добавляем описание вручную, и текст будет взят с атрибута aria-label. И последний вариант. Здесь все немножко сложнее. Просто скажу коротко, что текст, который будет произнесен при фокусе на кнопку, может быть взят не только с кнопки или с элементов внутри кнопки, но и также с любых других элементов, которые мы, на которые мы ссылаемся при помощи или aria-label-by, или aria-describe-by. Сразу скажу, что это работает чуть-чуть по-разному в разных скринридерах но, в общем, это будет работать. И э, текст в результате будет такой. Первый э, текст, который мы ссылались в примочи, ариялеб будет первым, потом будет пробел, а потом будет э, текст из описания. Что очень важно, потому что с CSS пробела не будет, как вы помните. Э, больше примеров на эту тему не будет. Сразу просто скажу, что, например, в своей практике я использую э, некие правила, которые помогают мне понимать, какой текст будет возвращен скринридерами. Первый и наиболее менее приоритетный источник – это сам текст компонента, включая а, тот, который приходит с CSS. Он очень, имеет очень слабый приоритет. Если мы добавим описание картинкам, например, через alt или title, или будем пользоваться label, то этот текст уже не будет работать и будет перезаписан HTML тегами и атрибутами нативными. Также следующий а, шаг в приоритетах – это aria-label. Он закроет все остальные, ну и самый сильный и самый основной, это aria label by и aria-describe-by, которые перезапишут все остальное. И поэтому, когда вы составляете ваши компоненты, которые могут и не находиться одновременно друг в друге, а могут быть как-то составлены по какой-то логике, вам нужно знать, что screenreader потом выведет. И сразу оговорюсь, что то, что мы обсудили по поводу имен и по поводу ролей и разных других источников, это все то, как это должно работать. Это все спецификация, которая написана опять на специальном сайте. Это не всегда работает одинаково во всех скринридерах, но в общем они сейчас развиваются активно и пробуют подогнать свой функционал про спецификацию. Если вам интересно больше узнать про доступные имена, вот сайт спецификации, ссылки, ссылку на эту презентацию, я потом, скорее всего, где-нибудь расшарим, например, в Твиттере. Это все можете посмотреть. И последняя вещь, о которой нам нужно знать, когда мы работаем с Арией доступными интерфейсами, это фокус, точнее, фокус менеджер, как мы его называем. Очень простой пример. Смотрите, это кнопка, которая будет открывать модальное окно. И работает это а будет так. Нажимаю кнопку, открывается модальное окно с каким-то текстом. Я просто положил какой-то текст внутрь, это не так важно сейчас. А Важно то, что э, это работает. И теперь представьте, что этой кнопкой, с этим модальным окном будет пользоваться скринридер э, пользователя. Скринридер пользователи не пользуются мышкой, как правило, они пользуются клавиатурой и скринридером. То есть смотрите, все работает с клавиатурой, я сфокусировался на кнопку, активировал кнопку при помощи пробела и открылось модальное окно. Но этого недостаточно, чтобы это модальное окно было доступным, нам нужно контролировать фокус по спецификации, ссылку на которую я вам тоже дам, если открывается какой-то диалог, Например, модальное окно фокус не должен уходить за пределы этого модального окна, потому что эта информация сейчас важная, а та, которую мы перекрыли этим затемненным фоном, она уже не так важна, и поэтому фокус не должен уходить за пределы. Смотрите, я кликаю тапом, и фокус перемещается на первый интерактивный элемент кликаю второй раз третий четвертый дошел до последнего элемента и сейчас я кликаю еще раз и фокус перемещается снова на кнопку это первое что нам нужно сделать самостоятельно потому что HTML не предполагает что э, таких элементов это сложные элементы нам нужно этот фокус менеджер прописывать самостоятельно и теперь смотрите я закрываю модальное окно и фокус перемещается снова на кнопку это именно так как прописано в документации если модальное окно открылось при помощи интерактивного элемента фокус должен к нему вернуться. И вот эти вещи нам нужно знать. Модальное окно это один пример. Также те вкладки, которые мы уже сегодня смотрели, это второй пример. Нет такого компонента, нет такого тега, как вкладки HTML. Нам нужно прописывать это все самостоятельно при помощи JavaScript. Ну и это, в общем-то, все, о чем я сегодня хотел сказать. Давайте повторим, пройдемся по этим пяти вещам, которые вам нужно знать или, по крайней мере, понимать, что это такое как это работает про ария. Первое. Если есть возможность использовать нативные элементы и не, не дописывать ничего лишнего, идите этим путем. Это очень правильный путь, потому что скринридеры очень хорошо понимают правильную разметку. Дальше. Если а, вы пользуетесь Aria, вам нужно понимать, что такое роли. Роли – это про то, что за элемент. Это описание элемента, состояние и свойства. Это про то, что тот или иной элемент может делать. Доступное описание – это огромный а, Огромный класс, ария. нужно понимать, что э, в конце концов скринридер будет произносить э, после прочтения этого или иного компонента. И последнее, это фокус-менеджмент. Извиняюсь. Это фокус-менеджмент, это очень э, серьезная тема. Если компонент э, довольно сложный, например, э, э, как это называется -то? Выпадающий поиск, например, как Google показывает нам какие-то варианты, когда вы ищете что-то. Это очень сложно сделать вручную, предусмотреть все варианты, поэтому Focus Manager может быть очень сложным. Очень советую обратить на это внимание. Всю спецификацию по ARIA, если вы хотите знать больше, вы найдете по этой ссылке. И у меня все. Если есть какие-то вопросы, буду рад ответить. Здорово. Привет. Спасибо за доклад. Есть какие-то Во-первых, Во мы довольно часто делаем иконки с этими элементами, при этом вправе контент. Находится к этому туда. Из... Очень много вопросов положено. Да, что в таком случае прочитать скринвейтеры? Это, на самом деле, сложный вопрос. Это надо зависеть от конкретного примера. Смотрите, я вам показал про то, что скринвейтер выводит в шаге номер 4. Да? Это была вот такая маленькая часть из всей спецификации. Это огромный список приоритетов, которые скринридеры должны, правила, которым скринридеры должны следовать. Но это все теория. Даже теория огромная, и вы... Довольно сложно, наверное, вам будет предугадать, что выведет скринридер. А на практике все сводится к тому, что есть три, ну, может быть, пять включая мобильные основных скринридеров, которыми по люди пользуются, они работают по-разному. То есть конкретный пример нужно, чтобы что-то сказать. И, скорее всего, что я вам посоветую, это просто включить скринридер, научиться им как-то примитивно пользоваться и попробовать. Окей, okay, второй вопрос. А, Вкладки, там ябродные ссылки, я понимаю, просто дубы не прокатят, да? Okay, ябродные ссылки. А, теоретически, это, теоретически, вы можете все сделать, что хотите, но есть некий как это сказать, best practices, которые люди просто по опыту определили. Есть специальный сайт, я вам э, ссылку на него не дал, но в принципе можете его легко нагуглить. Это э, лучшие практики по созданию доступных элементов. И там как раз прописано не только как это сделать, а какие-то основные вещи, почему именно так работают. Потому что это удобно для пользователей. и коря сработают, и не только икаря, а какие-то другие, не знаю, кастомный JavaScript код тоже свободует. Но этот опыт показывает, что это неудобно пользоваться, потому что вам все равно, мне будет все равно, когда скрин или пользователь откроют ваш сайт, это будет не совсем удобно. Окей, okay. а используете ли вы атрибут title для кнопок и свог для обеспечения доступности, или я почти не надо использовать ребуть? Тайтл uh, вообще не рекомендован к использованию, потому что у него поддержка очень плохая среди индивидуров. То есть вы что-то увидите, самые такие распространенные и умные средств индивидуров что-то прочитают, но есть такие не очень популярные, например, я не знаю, как нибудь будут там, TalkBack, которые просто okay. ничего изменить, тайтл не рекомендую использовать. Okay. И последний вопрос. Я не видел этого в России, есть на Германии какая-то статистика по тому, какой процент людей заходит на некий сферический сайт в Атуме? процентов людей с различными способностями, то есть, например, и со скрин а, я, Да, спасибо, я понял вопрос. На самом деле, такой статистике вы, вряд ли найдете, потому что тут, что называется, полка в двух концах. Нам, как разработчикам, нужна статистика, мы хотим знать, а сколько на нашем конкретном сайте людей, которые как раз пользуются скрин и другими сформативными технологиями. А теперь перевернем вопрос и спросим: а хотят ли те люди, которые пользуются этими технологиями, знали, что их определили так? С такой этической точки зрения. И этот вопрос большой, довольно давно обсуждается и ответ, ответа однозначного нет, но, скорее всего, статистики такой конкретной нет. Вы можете, конечно, как разработчик написать какие-то штуки, э, ну, какие-то шорткаты слушать или что-то еще, но, опять же, шорткаты разные от разных, от одного скринридера к другому, паттерны поведения у людей на сайтах разные, поэтому статистики такой нет, и правило большого пальца – это то, что вы делаете, весь сайт доступный и предполагаете, что люди пользуются удобно и тем, кто видит это видит. Спасибо. Еще ну, вопросы? Там есть еще один вопрос. Спасибо за вопросы. Только, пожалуйста, не больше. У нас есть много человек. У меня только один вопрос. Ты рассказал нам про Алия, это спецификация. Ты сам сказал, что она довольно сложная и есть разные клиенты. Когда мы пишем. Веб, независимо от того, какой он доступный или недоступный, мы читаем спецификации мы, да, но чаще мы пользуемся сайтами типа там, MDN, CanAuse. И меня интересует, наверное, вот то, что в CanAuse обычно написано. Какая поддержка у разных фич и спецификаций ARIA, у разных скринридеров, есть ли какой-то ресурс этому посвящен? Ага, я понял вопрос, спасибо. А, ну, смотрите, вы сказали, а, допустим, MDN, CNIUS. Я к этому списку добавил а, вот тот сайт, который я показывал, который не очень сложно а, использовать, он там все прописан, ну даже смотрите, даже MDN а, прописано какой-то поддержки. Но по доступности я соглашусь, там информации гораздо меньше, чем могло бы быть, и поэтому я не ограничиваясь вот этими двумя сайтами, я использую конкретные, конкретную документацию, потому что когда нужно что-то, чтобы что-то конкретно работало, э, такого чтоб супер источника, когда вы пойдете и все увидите, я пока не знаю, есть разные с разных мест, но в общем э, все равно надо какие-то дополнительные по доступности. Пока нет. Надеюсь, когда будет какой-нибудь хэн и по доступности или будет включено прямо там. А вот еще, вот еще да. один вопрос еще есть. Один вопрос? Я секунду, Хотя это не вопрос, а уточнение, скорее. Существует сайт WayArea in practice И там собраны практически все элементы, которые существуют, почти все, процентов 90. Все вкладки, кнопки, ссылки, практически все, что может быть реализовано в И оно практически везде одинаково работает. Процентов тоже на 90. Если что-то не работает, это как бы мало где. И, допустим, если найти этот сайт и просто брать с него пример и смотреть, как он реализован, это будет работать почти. Спасибо огромное. Я, наверное, просто невнятно сказал, что я, к сожалению, не включил этот сайт. Я знаю этот сайт, конечно, очень шикарный сайт. Я им пользуюсь, наверное, вот к предыдущему вопросу, возвращаясь, вот тот сайт, который сейчас, я его где-нибудь започу, наверное, в Твиттере. Очень шикарный сайт, и я им пользуюсь, и я, наверное, просто должен был включить этот сайт в, в презентацию. Одна проблема с этим сайтом есть. Там есть... Очень много, но довольно простых компонентов, таких как кнопки, вкладки, он тоже не очень сложный элемент. Но, например, когда дело доходит до каких-то сложных форм, там все равно нужно уже э, какое-то знание ARIA и здравый смысл. А по, по элементам таким довольно простым полностью согласен, этот сайт, наверное, самый лучший. WayAriaBestCraftuses, что это такое? Спасибо.